Я посмотрел. Горил расписался в технике. Спасибо, уважаемый. Горилыш расписывается в технике безопасности. И он пишет дату рождения свою. Я смотрю, чуть выше. такой вижу. Типа, бля, нихуя видел у девочки, типа, в один день день рождения. Он говорит, да, видел. Потому что я у нее списал. Досу рождения. А я ее номер телефона написал. Данила?